И здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дэд Рэд. И я хочу снять это лололошки. Ну, подарок лололошки. Ну, просто так. Потому что хочу с ним пообщаться, но никак. Ладно, вы видите, сзади меня такая надпись. Большая лололошка. Да, это правда, я сделал. И мне были нужны материалы, как э -э, Redstone факел которого сейчас я покажу, ну, достану. Вот он. Вот этот стол. факел мне понадобился, трава, красная пыль, факел, светопыль, песок, красная шерсть и, конечно же, зеленую шерсть. И посмотрите, что у меня из этого вышло. Настоящий шардевер, ну, для меня. Но ну, не думаю, что Ложка будет смотреть это видео. Он не часто так и сидит в Ютубе, только если не влаживает свое видео. Надеюсь, он это посмотрит. Потому что, блин, ну так долго старался я для него. И я хочу, чтобы он снимал дальше. Hunger Games. Ах. Тин Тиран, который почти не снимал. И все остальные видео. Леттплей, ладно, уже не будет снимать. Все равно мне. Ну, главное, чтобы он снимал офигенские сериалы. Кстати, вот мини-чаки, которых ты любишь. так, Такие няшные. О, лечка. Оп, оп, оп. Ладно. Еще я хочу сказать. Я чуть-чуть приболел, конечно. Но смотрите, Я хочу устроить конкурс, но не уверен, что вы на него согласитесь. Во-первых, подпишитесь на канал, поставьте. во-вторых, поставьте лайк, в-третьих, напишите, я участвую. А в-четвертых, э -э напишите мне свой скайп в обсуждениях, и я, если его добавлю, значит, вы победитель. Ну, вряд ли вы согласитесь. Ну, да, вряд ли согласитесь. О, курятик бегает, я тебя вижу с я тебя вижу в 5 Ладно, ну посмотрите, как у меня получилось с этого тоже ушел. Какие у меня материалы были. А, ну, смотрите, вот. Хорошие материалы. И вот что получилось. Офигенно, да? А вы подпишитесь на канал, ставьте лайк. Ну лайк не обязательно, что вы должны подпис... ну, подписаться на канал и поставить лайк, если под видео хотите участвовать. А с вами был Dead Red. Всем до свидания, всем пока. Подумайте почему. А кстати, да, я поменял себя ник скайпа, то есть Dead Red будет у меня этот раз. Ну потому что, блин, это не получается. Меня все время выносит Кстати, у меня будет два скина. А этот скин вы нигде на не найдете. Я могу вам скинуть его, если вы это не знаете. Я могу вам скинуть ссылочку, где я его создал. Ну вот именно свой скин я могу тоже скинуть. Но в редких случаях. Ладно. У меня будет еще второй скин, который вы точно найдете или сделаете. Ладно, ладно. Ну Ладно, еще раз давайте посмотрим на вот эти дары, которые я сделал. Ложка, если ты посмотришь это видео, я буду счастлив. Если ты сам напишешь мне в чате, я буду рад-прирад самый счастливый восплеящим в мире. Ну что ж, я не знаю, что дальше сказать. А нет, знаю. Я вам скажу, может, еще свою ссылочку канала. каналу. Ну, то есть, не ссылочку канала, а это самое. Другого канала, потому что этот у меня неудачно получился. Не, ну скажите, что это за имя такое? Илья Катачок. Не, это ненормально. Надо менять. Да. Ладно. О, я сейчас сфоткаюсь еще с этой надписью. А. подлогнула. Вот так. О-о-о-о. И... Сфоткался красиво, идентично, и может даже поставлю на свою новую фотку ютуба. Или смотрите сюда. А -а -а -а. Ну все. До свидания. подпишитесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.